Следующее задание – это у нас рациональное уравнение неравенства. И давайте посмотрим первое условие. Автомобиль разгоняется по, на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением в 5000 км в час квадрат. Скорость вычисляется по формуле. Найдите, сколько километров поедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до 100 км. Ну что мы с вами сделаем? Мы просто подставим вместо V 100. Это все хозяйство равно 2 умножить на L, который мы ищем, и на 5000 все, естественно, под корнем. Обе части давайте возведем в квадрат. Что получается? Получается 10 тысяч равно 10 тысяч на L. Ну, естественно, в таком случае L будет 10 000 на 10 тысяч Это 1 километр. Ответ необходимо дать в сколько километров? В километрах, поэтому спокойно мы пишем единицу и смотрим следующее задание. Следующее задание обратное. Нам необходимо теперь найти ускорение, если на 1 километр приобрел скорость 110 км в час. Но опять же, 110 мы спокойно подставляем. Будет 2 на L. Ну, L у нас равна 1, то есть 2 на 1 и умножить на A. Обе части смело возводим в квадрат. 1 в квадрате 121, но у нас еще будет естественно 2 нолика. Будет 2 умножить на A. И A в таком случае это 12 100 на 2, то есть 6 тысяч и 50. Пусть вас не пугает. 6050 это километр в час квадрате. Поэтому вполне адекватно все ускорения. И давайте посмотрим следующее. В следующем наблюдатель находится на высоте h, выраженной в метрах. Расстояние от наблюдателя до наблюдаемом им линии горизонта, выраженной в километрах, вычисляется по формуле. r 6400 километров. С какой высоты горизонт видит на расстоянии 4 километра. То есть, l у нас с вами равно 4. Поэтому мы подставляем спокойно 4 равно r 6400, поэтому также подставляем, h мы ищем, 500 у нас есть по условиям. Вот, в принципе, наше выражение. Нолики, естественно, сокращаем и обе части возьмем в квадрат. То есть будет 16 на 64h делить на 5. Обе части сразу можно поделить на 16 и умножить на 5. Что тогда получится? 5 равно 4h. Ну, естественно, в таком случае h составляет 5 четвертых или 1 целая 25 мы, в принципе, получаем в метрах h, поэтому сразу пишем и переходим к следующему заданию. В четвертом задании у нас теория относительности пошла. При движении ракеты ее, видимо, это неподвижного наблюдателя длина измеряется в метрах, сокращается по закону. Какова должна быть минимальная скорость ракеты, чтобы ее наблюдательная длина стала не более 4 метров. То есть, l у нас должна быть менее либо равна, чем 4. Поэтому получаем, что 5 на 1 минус в квадрат на c квадрат, то есть в данном случае 3 на 10 в пятый, но не забудем завести в квадрат. И она должна быть у нас меньше либо равна, чем 4. Естественно, можем обе части поделить на 5. То здесь будет 9 на 10 в десятый под корнем меньше либо равно, чем 4 пятый. Вообще, конечно, возведение в квадрат не является равносильным преобразованием. В лишний раз в неравенство это ни в коем случае делать нельзя. Но мы точно знаем, что выражение слева у нас может быть только положительным, подкоренное выражение может быть только положительным, поэтому на свой страх и риск спокойно я все это делаю. Получаем единица минус v квадрат на 9 на 10 десятых, меньше либо равно, чем 16,25. Но естественно, в таком случае мы получаем, что v в квадрате на 9,10 у нас будет больше либо равно, чем единица минус 16,25, то есть 9,25. Ну, и что в таком случае получается? Получается, что в в квадрате будет больше либо равно, чем 9 умножить на 9 умноженное на 10 в 10 и делить на 25. То есть, я обе части умножил на этот знаменатель. Опять же, это можно записать сразу в в квадрате больше либо равно, чем 9 на 10 и на 5 в квадрате. И сделать спокойно сразу корешок. То есть, в будет больше либо равно, чем 9 на 10 10 Пятую забыл, а здесь пятая. Ну и, соответственно, в данном случае это значение составляет 180 тысяч. Почему можно так сделать? Ну, мы задание уже много таких решили. Если бы мы переносили раскрывали по формуле разность квадратов, то одна из скобок точно была бы положительной. В силу того, что скорость положительная складывалась бы с положительным числом. Поэтому мы смело этому скобку откинули и, в принципе, получили бы сразу такое линейное неравенство. Поэтому мы к нему свели и особо не парились. Записываем 180 и переходим к следующему. В следующем задании «Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h, выраженном в километрах до видимого горизонта». Ну, такое задание есть. Стоит на пляже, видит горизонтное расстояние 4,8 километра. К пляжу, ведет, к пляжу ведет лестница, ступенька, которая 20 сантиметров в высоту. На каком наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии уже не менее 6,4 километров. Ну, давайте мы просто два раза решим. Вот у нас на 4,8 видит. Соответственно, это будет 6400 на h1, то есть это высота, которая находится, делить на 500. Сразу отсюда можно обе части возводить, возводить в квадрат. Единственное, давайте это представим как десятых или 24. Пятых, чтобы можно было уже считать. 24 пятых в квадрате это 576,25. И это все хозяйство равно 6400. H1 и делить на 500. Естественно, можно немножечко посокращать. Хотя можно и не сокращать сразу выражать H1. Это будет 576 на 500. Делить на 25 на 6400. А вот отсюда уже, конечно, можно посокращать. Нолики у нас отлетают. Пятерочка отлетает. Остается. 576. Шикарно, в принципе, сокращается с а, 64. Осталось знать, только как. 576 24 на 24. То есть мы получаем 5 на 64. Ну, давайте 12,32. 12, 16, 6, 8. 6, 4. Ну и в принципе остается. 3 на 3, то есть у нас будет 9 на 5. Хорошо. Следующее. Делаем то же самое, только уже для 6,4. Если мы не знаем, на что сокращать, сокращайте на 2, если число четное. Только высота уже будет h2 и на 500. Принцип действия абсолютно такой же. Мы обе части возводим в квадрат. То есть 64,10 можно представить как 32 пятых и возведем в квадрат. То есть, будет 32 в квадрате на 5 в квадрате равно 6400 h2 на 500. Можно сразу, конечно, сократить. Отсюда получается, что h2 равно 32 в квадрате умножить на 5 и 64. В принципе, на 5 в квадрате. Тогда сокращается двойка Остается 16 пятерки отлетает, то есть по факту получается 16 пятых. То есть у нас с вами была высота 9 пятых, но осталось 16 пятых. Насколько тогда поднялись? Поднялись мы на 7 пятых, что составляет 1 целую и 4 десятых. Но не забываем такой момент, что у нас все хозяйство -то в ступеньках, нам необходимо количество ступенек, поэтому эту высоту... Мы делим на, скажем, высоту одной ступеньки. Ступенька у нас 20 сантиметров. Естественно, сантиметры необходимо перевести в метрах, потому что 1,4 – это метра. То есть делим на 0,2. Тем самым получаем 7 ступенек. Поэтому в ответ мы запишем с вами 7. Это, в принципе, все задания, которые я хотел рассмотреть по данной теме. И перейдем к следующей.